Возьмем килограмм гипса и попытаемся сделать жидкий гипсовый раствор для того, чтобы залить в силиконовую форму. Для этого, если у нас грамм 300 воды, соответственно, мы медленно грамм 300 гипса, один к одному, должны засыпать и размешать в воде. Размешивать надо довольно быстро, поскольку гипс имеет свойство быстро застывать гипса ушло. Да, где-то полкило ушло гипса. Вот этого будет точно достаточно. То есть на 300 грамм воды ушло где-то полкило гипса. И вот сейчас чувствуется раствор достаточно густой. Будем его заливать. Так, вот помешаем. Можно использовать насадку для дрели. Ну, так как порция небольшая, вполне подойдет любой другой инструмент думаю раствор достаточно густой для того чтобы его залить в форму и ждать застывания силиконовая форма будете смеяться для печенья гипс немножечко расширится в момент его застывания аккуратно заливаем форму Получится у нас по низкой себестоимости, скажем так, где-то четверть, наверное, квадрата. Вот так вот. Можно даже еще удалить немножечко, чтобы больше до края дошло, чтобы у нас какая-то была все-таки толщина панели соответствующая. Вот так, я думаю. Здесь посмелее уже будем заливать. Вот так. Попробуем получить 3D-панели в виде печенек. Итак, прошло полтора часа. Наш гипс застыл. Попробуем достать наши панели из формы. Посмотрим, получится у нас или нет. Я на всякий случай перевернул. Хотя, по-моему, они и сами хорошо выходят. Я ни разу не делал этого, поэтому извините. Тренируемся. Насколько я читал, хорошо гипс должен выходить из форм без дополнительной смазки, если речь идет именно о силиконовой форме. Ну, так аккуратненько пробуем достать. Должны получиться 3D панели такие в виде печенья, да? По-моему, очень здорово получилось, прям как на заводе. Все, что остается, это их потом приклеить к стене и покрасить любой краской. Поверхность не идеально ровная получилась, но это первый раз мы делали раствор. Он получился не совсем равномерный по густоте своей, скажем так. Но я думаю, это не проблема. Вот а гляньте, какие замечательные, красивые панельки получаются, плиточки гипсовые. Клеятся они стык-стык на специальный клей для гипса. Это не есть проблема. А себестоимость такого изделие будет очень дешевое, особенно если вы возьмете и купите гипс скажем так целый мешочек вот смотрите как получается у нас красиво вот вы видите здесь небольшие швы но я думаю это все будет нивелироваться тем что мы приклеим на клей стык стык стыках там будет слой клея, можно будет чуть выровнять ну а эти швы можно будет прокрасить я думаю будет выглядеть вполне симпатично достаем последнее Форму. и последнюю панель из формы. Вот такая вот красота у нас получилась. Я думаю, вполне симпатично. По крайней мере, где-нибудь в коридоре это может выглядеть достаточно красиво. Вот так вот. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь своим опытом.